на пол килограмма жирного творога, на запеканку беру жирный творог, я беру 3 яйца, перемешал, беру щепотку соли, чуть-чуть для вкуса, далее добавляю 100 грамм сахара и пробую Для меня 100 грамм нормально перемешала далее грамм 100 манки манку я беру мелкую тоже перемешиваю уже готовую массу Выложу. формочки я делаю запеканку в такие формочки Подготовленные мои формочки на запеканку уже выложила сюда массу. И поскольку я лен обожаю, для меня это сверх вкуса, самая полезность, поэтому я одну запеканочку выложу на одну лен. Лен целый, целыми. Еще на одну я выложу молотый лин. размолотый кафе. и сравним вкусы. Так у меня получится 6 запеканок. Одна с моим любимым рисом зернами, притрусила сверху. А одна с молотыми зернами тоже сверху прикрутила. Отправляем в духовку при температуре 220 градусов на 15 минут. Такие симпатичные запеканочки у нас получились. И последний штрих сметанка сверху немножечко. Это наша зерномельна. Самый последний штрих это сметанка. Кто любит я чуть-чуть чуточку посыпаю сахаром все наше блюдо готово очень вкусно мне нравится больше всего мне понравился вот этот запеканка Попробую. Самый вкусный. Рекомендую. Очень вкусно. запеканка трех видов.